В прошло захоронение неопознанных украинских боевиков, погибших в ходе боевых действий в Луганской Народной Республике. К захоронению погибших были привлечены пленные солдаты украинской армии, которые добровольно изъявили желание принять участие в церемонии погребения своих сослуживцев. Свои против, да, нужна да, а? эта война никому. Ну, пожалуйста, вот да, Зеленский назвал арестовывать, говорят, что это... Успех – это успешная спецоперация, отход из Северодонецка или ну пусть придет, похоронит людей, и посмотрим, какой это успех. Э, было 83 человека. 83 человека человек, осталось человек 10. Остальные э, 100 и 300 -х. Священнослужитель Старобельской епархии провел обряд погребения погибших украинских бойцов. Помощник главы Луганской Народной Республики прокомментировала факт захоронения погибших солдат Вооруженных сил Украины. Для Луганской Народной Республики, для ее руководства, гуманность... Справедливость — это основные принципы, на которых мы строим свою жизнь. И люди, которые погибли, пускай это даже наши враги после смерти, достойны нормального обращения.